Привет, друзья! В целом, я не очень люблю делать подробный туториал по вилкам. Предпочитаем короткие описания по функционалу. Но раз уж заикнулась, то выполняем обещание. После этого урока будет еще ролик по созданию декоративного алфавита в И на этом сырная тематика с дырками на канале закончится. Цель урока – показать одну из возможностей программы Coral по созданию подобий, которая отсутствует в программе вилкам. Поэтому переключаемся в Coral и, выбрав инструмент Текст, создаем букву произвольного размера. Создав букву, конвертируем ее в кривые и определяем цвет. Ну, допустим, светло-коричневый. Для создания дырок в сыре нам понадобятся круги разного размера, от мало до велика. Выбираем инструмент эллипс и создаем велика, а на расстоянии от него мало на панели инструментов, выбираем инструмент перетекания и в окне с параметрами задаем значение 20. Переносим курсор мыши на первый круг, кликаем левой клавишей мыши и удерживая ее тянем курсор к маленькому кругу, отпускаем курсор. Если вы видите, что объекты наехали друг на друга, раздвиньте крайние, объекты не должны пересекаться. Выделите объекты кругов и кликните левой клавишей мыши по коричневому цвету. Чтобы убрать контур, кликните правой клавишей мыши по зачеркнутой цветовой иконке. Ну, вот, пожалуй, все, что нам нужно от Corel. Все остальное лучше сделать в программе Willcom. Отключаем сохранять объекты графики». Они нам в данном случае больше не нужны. Нажимаем ctrl А» «Выделить все» и жмем «Конвертировать графику в вышивку». Выделяем объект буквы и нажимаем комбинацию клавиш «Ctrl D» «Создать дубликат». Окрашиваем объект в желтый цвет и смещаем его относительно нижнего. Выделив оба объекта, активируем функцию «Удалить скрытые предварительно установив значение перекрытия равным 1 мм. Лишнее было удалено с перекрытием указанного размера. Не снимая выделение с объектов, заходим в параметры и выставляем объектом угол наклона примерно 30 градусов. В графе заполнения убеждаемся, что заливка стоит тотами на всех объектов и выставляем тип обратного стежка диагональный. Снимаем выделение с объекта в тени и выставляем плотность верхнего желтого объекта примерно 0,5-0,55 с типом укрепления тотами. Плотность объекта в тени выставляем где-нибудь 0,7-0,9. А вот укрепление с этих объектов снимаем. На панели цвет объект перемещаем объекты тени в самое начало вышивания, а желтый объект выставляем следующим. Жмем клавишу 0 на клавиатуре, чтобы все объекты отобразились на видимой рабочей области. А вот теперь нам предстоит в хаотичном азаичном порядке распределить круги разного размера поверх желтой буквы. Разместив круги согласно своему представлению о прекрасном, удалите лишнее. На панели «Цвет объект» выделите все объекты кругов, убедитесь, что у них отключено крепление и выставите значение плотности где-нибудь 0,7-0,9 мм. Угол наклона задайте 0 градусов. На панели «Цвет объект» добавьте к выделенным объектам кругов объект буквы. Для этого прижмите клавишу Ctrl и кликните по объекту. Активируйте функцию удалить скрытые. Перекрытие оставляем также 1 мм. Перенесите круги в порядке вышивания за желтую букву. Чуть позже мы внесем в форму кругов правку. А пока давайте выставим все объекты коричневого цвета. В правильном порядке и изменим положение точки начала и конца вышивания так чтобы наш файл вышивки был гладко причесным и машина не носилась по полю как сумасшедшая перескакивая с объекта на объект выставляя начало и конец вышивания стремитесь к тому чтобы под объектами не образовывалась прострочки или сводить ее к минимуму при низкой плотности она будет видна я надеюсь, что если вы смотрите данное видео, то вы уже познакомились с базовыми основами создания файла и в курсе, как выставлять точки начала и конца. И пока все действия происходят на экране, обращу ваше внимание на то, что параметры плотности для объектов я указала лишь для примера, и вы можете выставить свои, если понимаете, что к чему. После того, как вы покончили с этой скукотой, а иначе упорядочивание я назвать не могу, в режиме «Изменить форму» внесите правки в объекты кругов, придавая им форму месяца. Собственно, на этом этапе можно закончить описание. Если у вас есть желание, добавьте к своей букве мышку. Она будет весьма кстати. И затем сохраните вашу работу в формате программы и в формате вашей вышивальной машины. Всем хорошего дня и удачной вышивки!